В наших институтах, техникумах физической культуры, институтах не преподавался предмет, э, такой предмет, как, например, менеджмент спорта, система управления в спорте. Не преподавались предметы, которые подавали бы спорт, как спортивную услугу. Соответственно, у нас совершенно другой взгляд на спортивную Услугу мы смотрим сегодня больше с точки зрения государственных каких-то наград, зачетов, медалей, где э, ребенок, спортсмен, у тренера даже есть такое слово, материал. Есть у меня материал или нет у меня материала? Сегодня у меня хороший материал пришел ко мне, а завтра материал, а у него вот у моего другого тренера материал похуже. Так вот, ребенок должен перестать быть материалом понимаете, для тренера и для спортивного клуба. То есть он должен стать личностью. И это очень серьезный процесс переосмысления, который требует в том числе и образовательных программ. И у нас есть время сегодня еще раз взвесить все решения, которые закладываются, все принципы, которые закладываются, пересмотреть их, доработать и уже вносить в парламент законопроект, который уже будет пройдет это сито которая пройдет сито не только как говорят обсуждение а сито осмысления поскольку у нас много критика которая на нас сегодня направлена ну, не на нас лично а на идеи которые мы предлагаем к реформе эта критика построена больше на страхах и на тревогах поскольку у людей не хватает информации и понимания. Как только у нас происходит нормальный конструктивный разговор, где у нас э, есть возможность людям дать больше информации для понимания, так это же правильно сразу же. Так нет, так, так же ж должно быть. Но у нас же страна, в которой так никогда не будет. Так вот идея реформы именно в том, что у нас должна быть страна, в которой так будет. Спортивное видео.